Психиатрическая больница для женщин Сан-Исидро. Детское отделение. 1998 год. Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Старики говорят, что грусть рождает пустоту в наших сердцах. И дух Шапишико заполнит ее. Сначала дух не замечает. Он прячется за глазами. Но в темноте он становится сильнее. Шапишико. нас с ума. Он шепчет нам в уши, пока мы не пожертвуем собой, чтобы освободить дух. Шапишико. Он распространяется как заболевание. Старики рассказывают нам это, забывая, что эти истории – правда. Мертвецы Контент Филмс. Продюсеры Алиех Ларанга и Лаура Гомес. Исполнительные продюсеры Брэд Фурман. И Алекс Гарсия. Автор сценария Эндрю Постон. В ролях Джексон Редбоун, Диего Бонетта, Мария Месса в роли Мелоди и другие. Подбор актеров Айрон Гриффит. Оператор Джошуа Рейс. Монтаж Харальд Паркер. Режиссер Кирк Салливан Здравствуйте Здравствуйте Я Майкл Я был у вас вчера и оставил тут телефон Вчера? У вас есть коробка найденных вещей? Забытых? Да Да О, Да, вот этот. он Я. Вы уверены? Конечно. Мне нужно позвонить девушке. Не позвоню, убьет, понимаете? Спасибо. Вы лучший. Лучший. Привет, Гектор. Привет, Майкл. У тебя очень щедрая бабушка. И каждый раз один и тот же подарок. У нее альцгеймер. Если тебе нужны деньги, я помогу тебе с работой. Это легче, чем то, что ты там делаешь. Я находчивый. К тому же я не ищу работу. Я удивлен, что ты продаешь здесь телефоны. Я ими зарабатываю. А остальное ⁇ это хобби. Странное хобби. Я люблю историю. Она всегда меняется. Новые открытия раскрывают истину. Завтра все, что мы знаем, может стать другим. Не все. Пока, Гектор. Ну, удачи. Будильник на 6 утра. Эй, уходи с моего крыльца, давай. Уходи. Пошел, сказала. Давай, давай. Простите. Дэнни! Дэнни! О! Твою мать! Козёл. Вот твой. Простите. Сеньор, простите. Мудила. Чего ты извиняешься? Что ты тут делаешь? Давай вылезай. Мудачье. Сеньор. Ты что, охерел? Что происходит? Успокойтесь. А ну, отстань. Когда приедут копы, я скажу им, что видела, как, как вы убиваете. Отвали. Уезжай. Я найду тебя, ублюдок. Еще. Ты цел? Да, все будет хорошо. Что случилось? Ему не нравится, когда в его машине спят незнакомцы. Ты бездомный? Лучше путешественник, звучит менее. Ущербно. Я. Да. Наверное. Я уехал с деньгами на год, а прошло уже два. Почему не вернулся домой? Я пока не готов. Ну что ж, я, Майкл. Спасибо за. Все нормально. Делин еле избавился от былой славы. Нам не нужны мертвые американцы на улицах. А я знаю ребят, они живут за городом, и у них сегодня вечеринка. Приходи, осмотрись. Может, они найдут тебе свободную койку? Приходи в 10. Видите? Чу, uh, Мелоди. Ты друг мой? Я Майкл? Майкл? Ты знаешь, Майкл? оля ты знаешь Майклов? Кого? Меня пригласила Мелоди. Мелоди? Мелоди? Нет. Не знаю никакого Мелоди. Нет. Я что-то напутал. Sorry, Извините. <laughs> Не, постой. Hey. Hey. Все хорошо? Okay? No, Оставайся okay. с нами. She... Послушай, у нас вечеринка, And, uh, и ты пришел, so... поэтому... Присаживайся. Little... Снимай рюкзак. There... Садись. There... Садись. Откуда ты? Из Сан-Диего. Сан-Диего? Далеко забрался от дома. Прости, где мои манеры? Тебе нужно выпить. А ты, Винни, уже перепил. Как и всегда. Держи. Я не хочу. Я предлагаю тебе выпить. Невежливо отказываться. Мануэла? Майкл. Ты знаешь звук? который издает мертвый американец в Медалине. Слышишь? Это он. Тишина. Джейкоб. Мелоди. Хорошо себя ведешь? О, моя принцесса, конечно, хорошо. Ты же знаешь, небольшой испуг превращает мальчика в мужчину. Верно, Майкл? Да. Мы знакомимся. Да. Верно. Мы еще только знакомимся. Больше ничего. За старых друзей и за новых. Добро пожаловать в дом мертвецов. Это начало хороших отношений. Наверное. Мануэла. Музыку. Музыку. Себя чувствуешь? Кошмарно. Что случилось? Посмотри. Не вся ночь была плохой. Mm -hmm. Нравится? Да, хорошая фотография. Hey, so... Кто такой Дэнни. Yeah. Yeah. Да, вчера ты повторял его имя. Мой младший брат. Он умер. Извини. <звучит> Отлично, ты проснулся. Пойдем, покажу тебе окрестности. Мне пора. Уже? Да, веселись. Да. Уверена? Да. Веди себя хорошо. Хорошо. Хорошая девушка. Пойдем. Никто не лезет на нас. Мы вне зоны доступа. Что это за место? Это была психиатрическая больница для женщин. Ее закрыли 15 лет назад. Почему закрыли? Из-за тревожного прошлого. Там в конце жил мальчик. Маурицу Рохас. Он тут родился. Все дети в этом крыле были рождены здесь. Маурицу покончил с собой вонзил в себя острую часть спинки кровати. Боже! В ту же ночь все дети в этом крыле совершили самоубийство. Они порезали запястье стеклом от разбитых лампочек. Никто не знает, почему. Должно быть, доктора... Доконали их. Они устали жить в клетках и выбрали своими методами. Пойдем отсюда. Спасибо. Есть кто? Если я смотрю на вас, то не вижу свободы. Я вижу рабов. Рабов прошлого. К сожалению. Истинная свобода — это смерть. И как мертвец, я готов умереть. Честно говоря, Свобода. Feels... Это просто охеренно. <решит> <решит> Майкл, поднимайся here. сюда. I'm... Мне I'm... и тут I'm... хорошо. This... Спасибо. No, Это не так. Ты живешь в, в пузыре. пузыре. <решит> и скоро He's... он He's... лопнет. <решит> Давай. Майклу, негде жить. Но если он хочет стать одним из нас, ему нужно стать одной ногой в могилу. Но сначала тост. За новые начинания. Вверх-вниз. В центр внутрь. А теперь настоящий напиток. Что это, друг бы не спрашивал. за хрень О, да? это это только начало давайте тусить Майкл. Денни? Денни! Посмотри на меня. Майкл, Майкл, ты со мной? Да. Ты видишь меня? Да. Перед тобой кое-кто стоит. Посмотри. Видишь? Да. Майкл, ты ненавидишь его. Ты хочешь, чтобы он умер? Эй, смотри... Со мной, да? Тихо. Поздравляю, ты сделал первый шаг, чтобы стать мертвецом. Что ты вчера мне дал? Черную звезду. Это почти яхта. Настой из трав Туристы называют это аяуаской. Стоп, ты дал мне аяуаску? Она помогает открыться духовному миру, противостоять личным демонам. Сейчас она используется для оздоровления. Вроде бы. Но ты мог бы и предупредить. И не повеселиться. Ужасная еда. Тут волосы. Милая, будь добра, принеси мне нормальной еды. Почему выбрал Меделин? Я родился тут. Мама была колумбийкой. Я сразу заметил в тебе что-то родное. Она умерла, когда мне было пять. Я не помню ее. Папа служил здесь, когда они познакомились. Он и не знал обо мне, пока она не умерла. После ее смерти он приехал сюда и забрал меня. Сан-Диего. И ты вернулся? А ты? Мне кажется, ты тоже не местный. Я родился здесь, но путешествую всю жизнь. Я жил с шаманами в Чили и Перу. Учился в Индии. Изучал хитросплетение жизни и смерти. Почему ты вернулся? Из-за манды. Вагины. Нет. Дом? Да. Он всегда зовет нас обратно. Позволь спросить, если бы ты узнал, что тебе остался всего год, как бы ты прожил остаток жизни? Жизнь — это долгий, живописный спуск с утеса. Многие люди стараются отвлечь себя по дороге, обращаются к Богу или пытаются прожить значимую жизнь. Но в конце пути, хороший ли ты человек или настоящий козел, утес 101 один. Значит, нужно делать то, что мы хотим. Именно. Шапишек. Я покажу тебе то, что твой парень не сможет. <соединяющие> что, недодрогу из себя строишь? <соединяющие> мы с ребятами живем так, будто мы уже мертвы. У мертвеца нет обязанностей, он не <соединяющие> живет ради других, не беспокоится о том, где ему достать денег. <соединяющие> У мертвеца нет прошлого. И нет сожалений. Мы делаем, что хотим и когда хотим. И посылаем всех остальных. Подожди меня. Извините, сеньор. Да. Простите, мой испанский. Так называется этот район? Санта-Доминго? Хочешь стать мертвецом? Идем. Три с половиной километра лучшие дороги Медельина. Ровнее, чем мама Полли. Это сумасшествие. Твой страх контролирует тебя. Если боишься смерти, он подчинит тебе. Станешь мертвецом, не будешь ничего бояться. Мне не страшно, я не хочу умереть. Мне не страшно, я не хочу умереть. Надо было купить подгузник. Зачем? Для этого сыкла. Живи, будто ты мертв. Так веселее. Поехали! Посмотрите на него. Страшно. Эй-эй-эй, отпусти меня. Отпусти. Отстань. Отпусти. Ты смог. Я чуть не сдох. <смех> Ударение на <смех> чуть. <смех> ты, блин, думаешь, это смешно? <смех> Парни, тише. <смех> Когда ты был наверху, ты боялся умереть, но ты переборол себя. И что ты чувствуешь? Мышцы напряжены. Позвоночник покалывает, волосы встают дыбом. Мы чувствуем жизнь находясь на грани это наша жизнь чего ты хочешь майкл большего Люди думают, что могут командовать нашей жизнью. Думают, что если они стареют, то у них есть все ответы. Но знаешь что? Это неправда. Знаешь, почему я стал мертвецом? Все, что нужно знать, мы живем сегодня. Это самое главное. Старики думают лишь о прошлом. Они говорят, что наши действия будут важны завтра. Но знаешь что? Это не так. Важно только то, что происходит сейчас. Прошлого нет. Дэнни? Ты в порядке? Просто кажется. Чувак, у нас будет лучший товар. У меня есть должники, которые сделают все, как я скажу. У нас тут будет просто река фармацевтических препаратов, наркотики будут везде, трава, трава, тонна травы. Майкл, соберись, давай же. Китамина, ГУМК. И черная звезда. Черная звезда. Пусть попробуют все. <свист> нет, нет. Но если ты хочешь, я достану только тебе. <свист> У нас будет самая шикарная вечеринка. <свист> <свист> Это твое воображение. Тебе <свист> просто кажется. Майкл, что тебе кажется? Да нет ничего. Все нормально. Правда? Да, все отлично. Пойдем. Шапишеку. Нет! Нет! Помогите! Майкл! Эй, эй, эй, эй! Майкл! Эй, эй, эй! Хватит! Успокойся! Успокойся! У тебя кошмары. У меня они тоже бывают. Просто расслабься. С тобой все хорошо. И приберись тут. Это место. Тебе страшно? Что? А тебе не страшно? Я готова ко всему. Давай на перегонки. Давай. На три. Три. Ухлёшь. <laughs> Лузер. Я застрял. Мелоди! Мелоди! Господи. Напугался, да? Да у меня напугало. Я так и хотела. Где ты ее взяла? Пошли, покажу тебе. Вот тут. Смотри. Один из детей самоубийц. Их файлы не перевезли, потому что они умерли. Да, наверное. Давай, прыгай, давай. Давай. Ты уверена? Я делал это миллион раз, поверь мне. Видишь, несложно. Давай, Майкл, да ладно, будешь плескаться? Серьезно? Ну, ты попала. Правда? Ты попала. Можно, да? Тебе кажется... Просто кажется. Ты куда? Что такое? Майкл Майкл. Что такое? Мой младший брат Дэнни. Я увидел его в воде. Там никого не было. Все нормально. Он мне мерещится. Первый раз в больнице. Со мной что-то не так. У меня были кошмары, но это, это хуже. Я чувствую его, куда бы ни пошел. Это из-за напитка. Он нереален. Я виноват, что не умер. Я виноват, что его нет. Да. Конечно, любима, тогда я уверена, что он чувствовал это и простил бы тебя. Марица, сними Москву, пока мы вдвоем, нет. Сними ее. Нет, я не сниму маску. Маска обеспечивает чувство безопасности. Ты видишь кошмары? Это не кошмары, я вижу их, когда бодрствую. Шапишико. Шапишико не настоящий, это просто рассказы. Извините, доктор, время пить лекарства. Давай, сними маску, пока ты здесь. Нет. Маурица, надо выпить лекарство. Я не сниму маску. Но... Нет, я не хочу. Нужно снять ее. Не волнуйся. Так будет хуже. Доза по рецепту. Нет. Я не сниму ее. Тише. Видишь, ничего страшного. Все хорошо. Нет. Шапишико. Шапишика не настоящий, это просто сказки. Шапишику. Шапишико. Нет. Нет! Заблудился? Да нет, просто осматриваюсь. Может, Джейка, будто ты нравишься, но остальным нет. Правда? Да. Осторожнее. Лучше оставить мертвых в покое. Ты думаешь, я не понимаю? Ему нужно принять лекарства. Нет, я не буду принимать лекарства. Успокойся, это нужно. Нет, я не буду. Продавай лучшие телефоны. Маски ручной работы мало кому нужны. Нет, я не хочу ее продавать. Там что-то написано. Это надпись для защиты от злых духов. Дети так защищаются от буки. Но вот шапишико это что-то интересное. Что за шапишко? Это местный фольклор. Древнее зло. Это дух, заражающий тела людей и мучающий их собственными страданиями, пока он не уничтожит их. Некоторые древние племена давали яхо ребенку, веря в то, что так шапишика вырастет в нем. И когда дух становился достаточно сильным, они проводили церемонию, когда остальное племя пило яхы, и зараженный жертвовал собой, освобождая дух. Самопожертвование необходимо для ритуала. Значит, парень умирал, заражая других. Зачем? Его цель распространиться. Он сводит человека с ума, чтобы тот отдал свою жизнь. И люди до сих пор верят в это. Духи, демоны, монстры. Мы придумали название тому, чего не понимаем. Но за суевериями есть правда. Можно одолжить ее, только будьте осторожен. Таких книг мало. Я буду аккуратен. Спасибо, Гектор. Пожалуйста. Привет. Мелоди сказала, она беспокоится за тебя. Сказала, что ты видишь своего брата. Брата? У меня было такое. Мне казалось то же самое. О чем это ты? Мы все видели. Это часть жизни мертвецов. Когда ты первый раз открываешь глаза, свет ослепляет. Почему ты не говорил этого раньше? Говорил. Я сказал, что Яха откроет твой разум духовному миру, Противостояние личным демонам. Прими их. Как это остановить? Когда ты поймешь, что ничего не важно, ни жизнь, ни смерть, тогда ты будешь готов. Я уже готов. Эта дорога была частью тропы Абура. Раньше верили, что эта тропа ведет к вершине мира. И был обряд, в котором мальчик выходил ночью и искал тропу, чтобы сразиться с темнотой в одиночку. Когда сюда приплыли испанцы, они завоевали людей буры но те не сдались. Войны пошли к началу тропы и повесились. Они решили, что лучше умереть свободными, чем жить рабами. И по сей день их жертва за свободу почитается. Сотни собираются каждый год, чтобы проехать по этой тропе. Ты привел меня сюда, чтобы я прошел по тропе? Чёрт. Хочешь увидеть табун несущихся зверей? У животных есть инстинкт. Целая группа думает, как один. Если в эту гульбу поставить человека, его первым инстинктом станет бегство. А мы не бежим. Ты останешься на дороге. Пока. Пока что. Они не закончатся. Помни, ты уже, ты уже мертв. Да-да, вот yeah, right тут. <звездных> Эй, твари! Вы что тут делаете? Че? Ты долбанулась? Рисуешь поверх моего. Никто этого не докажет. Не трогай ее. Майкл, Майкл, все нормально. <звездных> что, Гринга? круто строишь? <звездных> Твои граффити были ужасны своей пиздой, наверное. пиздой твоей девушки. а ты вообще молчи, тебе это не касается. мне не нужны лишние проблемы. теперь это меня касается. Ну что, Сучара, отойди. И вы дебилы. Ну что. Милый ножик, Идрила. На пол. На пол. Не думай. Сделай. Давай. Закончи с ним. Реби его. Теперь ты мертвец. Чувство. Оно будет с тобой до конца твоей жизни. Завтра на вечеринке мы будем праздновать в твою честь. За Майкла. Что происходит? Мы потазнуем. А что? Теперь я мертвец. Нам нужно поговорить. Серьезно, сейчас. Да, пошли. Я думал, ты этого хотела. Ты привела меня сюда. Но не за тем, чтобы ты стал одним из них. Тебе некуда было идти. Я хотела помочь тебе. Мне не нужна твоя помощь. Пойми, у Джейкоба нет всех ответов, ты не должен быть с ними. Дело не в Джейкобе, дело во мне. Я чувствую себя прекрасно. Если бы ты заботилась обо мне, ты была бы за меня рада. Знаешь что? Я плюну на все неважное. Значит, я неважно? Пошел ты. Эй. Мне больно. Хорошо. Это не изменит тебя. Ты думаешь, что ты сильнее с ними? Ты слабак. Напуганный мальчишка, бегущий от своих проблем. Я думала, ты лучше. Я прав. Мелоди. лади Дни Дни Винс! Винс! Вызывай скорую! Что случилось? Винс! Винс, ответи мне! Ответи мне! Самопожертвование, необходимое для ритуала. Ты мне нужен, Гектор. Что случилось? После того, как я выпил Яха, у меня кошмары днем. Я не знаю, что мне делать. Помоги мне, Гектор. О чем ты говоришь? Присядь. Мой друг Винс скрыл запястье. Мы видели то же самое, что и в твоей книге. Если я ничего не сделаю, то тоже умру. Если это связано с Яхэ, ты должен поговорить с Тайдой. С чем? С Тайтой, шаманом. Кто проводил церемонию? Никто. Они дали мне Яхэ, и я выпил. Яхэ не продают на улицах. Это дорога к духовному миру. И без Тайты ты оставил дверь открытой. Тот, кто дал тебе Яхэ, должен был это знать. Это те ребята, с которыми я живу в заброшенной больнице. Я знаю, кто может помочь. Но они лгуны и манипуляторы. То, что ты видишь, это не твой брат. Внутри тебя сидит очень темная сила, которая использует твои чувства против тебя. Шапишико. Племена Шапишика умерли. Но дух остался. Их убийства, жертвы и ритуалы. Все это проходило в больнице. Это центр всего зла. Гектор Гомес. Это зло несет ответственность за то, что случилось с детьми. Они хотели воскресить дух и создать новое поколение последователей. Они умерли. Верно? Вот не все. Мы уже закрыты. Уже закрыты. Ничего страшного, я просто возвращаю книгу за друга. Шапишека требует жертвоприношения, но использование Яха с правильными намерениями даст тебе шанс противостоять ему. Мы должны начать. Это поможет тебе контролировать тревогу. Я узнала о Винсе. Мои соболезнования... Я не знаю, что сказать. Тут нечего говорить. Смерть это часть нашей жизни. Мы должны принять ее. Дух сильнее в тебе. Ты идеальная жертва. Столетиями Шапишек уносил много жизней. Ты должен противостоять ему. Пусть он закончится на тебе. Сконцентрируйся. Собери все мысли, и ты найдешь правду. И с правдой ты одолеешь зло. Ты знаешь, где Майкл? Я хочу с ним поговорить. Поговори с ним вечером. На вечеринке. Не верится, что ты все равно проведешь вечеринку. Винс хотел бы этого. Давай, Дэнни, я делал это сотни раз. Все будет нормально. Я боюсь. Я не пойду с тобой. Ты или прыгнешь, или будешь спускаться сам. Прыгай. Нет. Давай. Нет. Прыгай. Дэнни. Дэнни. У тебя сидит очень темная сила. Это дух, заражающий тела людей и мучающий их собственными страданиями, пока он не уничтожит их. Что ты видишь? Это не твой брат. Ты не Дэнни. Ты не мой брат. Ты не Дэнни. Ты не мой брат. Ты не Дэнни. Ты не мой брат. Ты не мой брат. Не мой брат. Шапишика был во мне, когда я толкнул Дэни Нет, стой Дух сильнее, чем я предполагала. Не уходи Не уходи, стой Мы должны закончить ритуал, стой Он во мне Гектор! Что это? Гектор! Психиатрическая больница ответственна за трагедию. Выживший Джейкоб рассказал все. Джейкоб. Редактор где ты? Все дети в этом крыле были рождены здесь. Наверное, доктора доконали их. Так будет хуже. Они умерли. Не все. И они выбрались своими методами. Когда ты первый раз открываешь глаза, свет ослепляет. Дом, он всегда зовет нас обратно. Ты живешь в пузыре. И скоро он лопнет. Майкл, пошли со мной. Добро пожаловать домой. Майкл, что с тобой? Поехали. Ты в порядке? Все это время. Все, что я видел, это не... Это не галлюцинации. Это воспоминания. Я родился тут. В этой больнице. Майкл, ты о чем? И Джейкоб тоже. Мы выросли тут. Майкл, ты пугаешь меня, что происходит? Доктора давали нам яхе. Думаю так. Мы оба заражены. Пока, Майкл. Джейкоб убил моего друга Гектора. Мы должны уехать. Ну, нет, я не поеду с тобой. Мелоди, поверь мне. Обещаю, что расскажу тебе обо всем, но нам надо убираться отсюда. Двери никогда не забирают. Это ритуал. Идем. Пойдем, Мелади, с возвращением домой, Майкл. Я рад, что ты вернулся. Отпусти меня назад. Назад. Я отпущу ее. Отпущу. Ладно. Заткнись. Мелоди, ты нужна мне, потому что Майкл должен сделать кое-что для меня. И он не пойдет на это, если у меня не будет ножа. Я знаю, что ты делаешь. Я знаю, почему я здесь. Я все вспомнил. Ты не представляешь, как я хотел тебе все рассказать. Это правда убивало меня. То, что случилось с нами, то, что они сделали с нами, было ужасно. Нет, это наш дар. Ты скрыл его, а я его принял. Но он всегда был в тебе, Майкл. Прятался за твоими глазами. Мы одинаковые. Я не убийца. Правда? И как бы на это ответил твой брат? Я хочу спросить тебя. Он кричал? Ты видел, как он падает? Ты почувствовал мощь. Почувствовал силу. Силу поколений. Жертва Маурицо было началом нового поколения. Мы выжили, потому что мы были сильными, а дух сильнее в нас, чем в других. У нас есть шанс закончить его дело. Никто не должен умереть. Мы все должны умереть. Джейка, прошу. Все умрут. Отойди, а то я ее зарежу. Майкл, пойми. Сегодня у всех тех, кто находится внизу, по винам течет черная звезда. Это производная Яха, древний наркотик с нововведениями 21 века. Все, через что ты прошел, привело тебя к этому моменту. Я готовил тебя. Готов умереть? Мы можем остановить это. Ты не обязан этого делать. Нет. Это должен быть один из нас, и я хочу, чтобы это был ты. И раз ты пришел сюда из-за Мелоди, то тогда ты умрешь за нее. Я хочу, чтобы ты спрыгнул с крыши, пожертвовал собой, и ты умрешь, как твой брат. Нет, нет, нет. Да. <Слышен> Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Иди сюда. Поэтому ты здесь. actually. Теперь крутой. Все будет хорошо, понятно? Держись, я везу тебя в больницу, а потом мы поедем куда захочешь. Оставайся со мной, держись, Майкл. Ты меня слышишь? Слушай меня, Майкл, куда ты хочешь? Ты хочешь домой старики говорят, что грусть рождает пустоту в наших сердцах, и дух шапишеку заполнит ее. нас с ума. Он шепчет нам в уши, пока мы не пожертвуем собой, чтобы освободить дух. Готов умереть. И он распространяется как заболевание.